Заслуженный артист России Александр Самойлов умер после заражения коронавирусом и госпитализации. Отмечается, что первые симптомы заражения COVID-19 актер ощутил 2 ноября. Позже 68-летний Самойлов попал в больницу с пневмонией, а 13 ноября его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. О смерти Александра Самойлова стало известно 9 декабря. Представителем ХАТ имени Горького, в котором артист выступал с 1994 года, заявили, что он скончался после продолжительной болезни.